вся наша бригада с собралась для того, чтобы отметить день разрешения луки но там вот мясо начали жарить, но что-то мало мало огня точнее от Сен жара там наш лука но, и сейчас будем праздновать в простоте там во льду разогревается или охлаждается ну, такой легенький ужин ну как то вот так там наша работа а здесь наш отдых все стройте из камня